В 1567 году были перехвачены письма польского короля Сигизмунда и литовского гетмана Хаткевича к знатным русским боярам с просьбой оставить Русь и переселиться в Польшу. Этих бояр объявили изменниками, и начались массовые казни. Казни, разумеется, осуществляли опричники которые хватали и виновных, и невинных, и бесчинствовали так, что порой трупы оставались на улицах, и никто их не убирал, так как люди заперлись в своих домах и боялись выходить на улицу. То есть беззаконие были еще сильнее, чем было до того, как митрополит Филипп принял свой сан. Конечно, митрополит Филипп не мог остаться в стороне, и решил обратиться к царю с просьбой прекратить эти беззакония и не казнить людей без суда и следствия. Ведь большинство тех, кого казнили, вовсе и не были виноваты. Но царь его слушать не стал. Тогда митрополит обратился к духовенству, чтобы не только он один, но и все духовенство в целом. Напомнили царю о божьих заповеди, о заповедях. Но священники отказались это сделать, ибо боялись грозного царя. Они уклончиво объяснили митрополиту, что надо на царя слушать и не вводить его в гнев. Такова воля Божья. Поддержал Филиппа только архиепископ Казанский Герман который не успел войти на митрополитический престол, а должен был быть вместо Филиппа, но тоже из-за клеветы оказался в Апале. Таким образом, голос митрополита Филиппа звучал один. На всех проповедях каждое воскресенье и в личных беседах он говорил Ивану Грозному только об одном – вспомнить, что есть Божий суд, прекратить беззаконие, Ибо даже в тех землях, где нет православной веры, даже у татар, и иноведцев, даже у язычников нет такой неправды, что предки царя Ивана Грозного такие беззакония не творили. Вспомни царя о Божьем суде, вспомни евангельские заповеди. Постоянно он внушал Ивану Грозному. И однажды публично отказался дать ему благословение. Иван Грозный очень рассердился. Он не любил, когда ему перечили и говорили одно и то же. Я опричникам не нравилось, что митрополит Филипп позволяет себе такие смелые речи. И возник у них тогда замысел извести митрополита Исана, оболгать его и публично не извергнуть Исана, позорить и заключить в тюрьму. Но так как царь все же боялся сразу схватить митрополита, то с его согласия опричники стали собирать о нем некоторые сведения, порочащие его жизнь. С помощью ласк, каких-то посулов, угроз против митрополита Филиппа за его спиной были собраны некие свидетельства, и от некоторых его, к сожалению, учеников на Соловках, и от некоторых московских и священников, и простых людей, что якобы митрополит Филипп, призывая соблюдать евангельские заповеди, сам эти заповеди не соблюдает. Более того, сочувствует польскому королю, литовскому гетману. То есть фактически собрали против него ложные сведения, чтобы обвинить его в государственные изменения. И устроили показательный суд. На этом суде пригласили митрополита в присутствии царя, духовенства, зачитали ему эти обвинения. Но что странно, не было ни одного живого свидетеля, который прямо бы свидетельствовал против митрополита. Все зачитывалось с листа. Затем спросили его, «Как же ты оправдаешься? Вот против тебя возведены такие обвинения, есть свидетели». Митрополит, зная, что все это специально продуманные клеветнические действия, оправдываться не стал. Он сказал царю, «Знаю, что все эти обвинения э, сфабрикованы против меня, чтобы... Э, снять меня митрополитический чтобы потому что я говорю правду. Я могу сам себя снять, сам митрополита. Я не хочу быть митрополитом и покрывать неправду. На что он снял себя регалии и собирался уйти. Тогда царь силой одел его снова в его одежды и сказал, «Ты не имеешь права их самовольно снимать». Ты должен продолжать вести службу. Царю не хотелось, чтобы он сложил сам себя сам Митрополита. Цель была именно по суду его, этого сана лишить. В скором времени произошел еще один случай. Когда праздновали икону память Смоленской иконы Божьей Матери, в Новодевичьем монастыре была служба, а потом крестный ход. И вот во время богослужения митрополит Филипп увидел, как один из обречников стоит в татарской шапке на службе. Тогда он с гневом обратился к царю и спросил, неужели мы не разной веры, почему некоторые из твоих приближенных позволяют себе стоять в шапке? как какие-нибудь огоряне, то есть иноверцы. «Кто посмел такое сделать?» – вскричал царь. Но в это время опричник эту шапку уже снял. Царь Иван Грозный потребовал выдать такого беззаконника ему. Но это был один из самых ближайших опричников царя, и поэтому выдавать его испугались. В ответ стали царю нашептывать, что митрополит Филипп специально это придумал, что ничего такого не было, чтобы опорочить царя и лучших людей. И сделал он это в отместку за то, что его судили. Тогда царь публично, стал, прервав службу, стал кричать, что митрополит Филипп лжец, клеветник и мятежник. И это ему так даром не пройдет. И действительно, по прошествии времени на Михаила Архангела, во время литургии, в храм ворвались опречники. Они прервали службу, и им было все равно, что богослужение прервать нельзя, что это не по православному. И как какие-то горяне, то есть иноверцы, схватили митрополита, сняли с него одежду, бросили его на дровни и повезли в темницу Новодевичьего монастыря. Ни звука укоры или упрека своим обидчикам не было со стороны митрополита. Наоборот, он благословлял народ, сидя на дровни, призывал их к терпению и смирению, говорил, что Бог не оставит что все надо воспринимать смиренно, потому что если это Бог попускает, значит, так нужно. Митрополита посадили в темницу Новодевичьего монастыря. Там его морили холодом, держали в железных оковах, в веригах тяжелых. Но народ все время собирался возле Новодевичьего монастыря и кричал, «За что страдаешь, отче, помолись за нас?» А причники разгоняли их дубинками. Тогда было решено извести митрополита. Его перестали кормить совсем. Но митрополит Филипп привык к строгому посту. И по прошествии недели, когда пришли посмотреть, не умер ли он, то нашли его молящимся. А оковы и вереги лежали рядом. То есть произошло в это время некое чудо. Железные оковы и береги сами с собой спали с рук и шеи митрополита. Но это не невразумило царя. Узнав об этом, он обвинил его еще и в колдовстве. Тогда было решено запустить к нему в темницу голодного медведя, чтобы тот его разорвал на куски. После этого сам царь лично пошел посмотреть, что после... Медведя осталось от митрополита, и он увидел такую картину: батюшка стоит на коленях и молится Богу, а в углу тихо, мирно посапывает мишка. Увидев такую мирную картину, царь разгневался еще больше. Тогда его перевезли из Темницы Новодевичьего монастыря в Темницу монастыря Николы Старого. И стали держать его там. Ну, вроде бы уже все, посадили в тюрьму, что еще нужно. Но царь решил его совсем морально извести и приказал безвинно убить 10 его родственников из боярского рода Колычевых, А голову любимого племянника принести ему в темницу в мешке. Ну и этот удар митрополит принял со смирением. Тогда, совсем рассердевшись, царь приказал заточить его в Тверской отрочь-монастырь. Так и сделали. Из Москвы митрополита привезли в Тверской отрочь-монастырь, где держали его в еще более ужасных условиях. Не давали ему еды, били, но все он выдерживал со смирением. Ни слова ропота, ни слова упрека своим обидчикам. Более года томился святой за стенках Тверского отроча монастыря. И вот в 1569 году царь Иван Грозный отправился со своим войском в Новгород для того, чтобы прекратить там измену. Конечно, измену вымышленную. И, проходя через дверь, отправил туда Малюту Скуратова, то есть самого жестокого, самого известного своей жестокостью опричника, взять благословение у митрополита. Но это был только предлог. На самом деле Скуратов должен его был там убить. За три дня Святому Филиппу было открыто, что скоро состоится его мученическая кончина. И он проводил все время в молитвах, готовясь предать Богу душу достойно. Перед этим он исповедовался, причастился. И когда появился неслышно в его келье из Скуратов, смиренно кланяясь и прося его благословить царя на поход на Новгород, то митрополит, глядя в глаза, Малюте сказал тихо, «Не юродствуй, не проси благословения на это дело. Лучше делай то, зачем пришел». И встал на молитву. Малюту Скуратов не дал ему закончить молитву. Он взял подушку и задушил святого. А затем вышел спокойно из кельи и объявил настоятелю монастыря и всей брате о том, что митрополит умер от угара в келье и притворно посетовал, что же это так они допустили. Он велел за алтарем вырыть могилу и при себе без всяких почестей, без фимиама, без колокольного звона, без погребальной службы похоронить митрополита. И как только его в землю зарыли, тогда он уехал из монастыря, то есть все было по-тихому. Так Малюта Скуратов хотел скрыть следы своего преступления. Но ну, от страха ненастоятельные братья не посмели его ослушаться. Так закончилась жизнь, праведная жизнь этого дивного святого. Но в скором времени и обидчики его понесли наказание. Царь Иван скоро раскаялся в своих злодеяниях. И весь гнев свой обратил на этих своих клеветников. Ранено, затем убит малют с Куратов. Все остальные обидчики по приказу царя были сосланы в различные монастыри. Некоторые погибли от болезни. Так Господь их наказал за все их злодеяния. А мощи митрополита Филиппа были обретены в скором времени, через 20 лет, нетленными. Дело в том, что при царе Федоре Иоанновиче Соловецкие иноки попросили тело их игумена перевести себе на Соловки. И когда обрели его мощь, да вскрыли могилу, то мощи святого были нетленными, и от них шло благоухание. Его тело было... Перевезено на Соловки и похоронено в том самом месте, где он и хотел. А при царе Алексея Михайловича они снова были перевезены в Москву и погребены, погребены там. И сейчас они находятся в Успенском соборе Московского Кремля. Дорогие братья и сестры, чему может научить нас житие этого дивного святого, святого митрополита? А учит она нас? чтобы мы не боялись жить по евангельским заповедям и говорить правду, даже если придется за ней, пострадать за нее. И пусть будет жизея этого Дивного Святого нам примером. Так давайте мы тоже будем стараться, находясь, естественно, на своем месте, ведь не можем же мы быть митрополитами, жить по евангельской заповеди, любить ближних, посещать храм, и быть милосердным. Храни вас всех, Господь, молитвами святого митрополита московского Филиппа. С праздником!